Бактерии и гусеницы, уничтожающие пластик. Миф или реальность? Десятки миллионов тонн пластикового мусора ежегодно попадают на свалки, которые не разлагаются десятки, а то и сотни лет. Многие люди считают, что выхода не существует и изменить что-либо уже нельзя. Сразу скажем, что это не так. И мы это неоднократно показывали в наших выпусках, с которыми вы можете познакомиться на нашем канале. Сегодня же мы рассмотрим интересные открытия ученых которые также могут помочь в вопросе переработки и утилизации пластикового мусора. Японский ученый Кензи Миямото совместно со своими коллегами из университета Кейо в Якогами Японии во время проведения анализа образцов почвы и воды, которые были взяты в местах переработки пластика, обнаружили новый штам бактерий и Дианела Сакаиенсис, способных разлагать материалы, состоящие из полиэтилентарафталата, ПЭТ. Термопластика, широко используемого для производства одноразовой тары, пластиковых бутылок, различных упаковок, одежды и посуды. Термопластик, на который приходится шестая часть пластикового мусора, также известен под названиями ПЭТ, лавсан, майлар. В лабораторных условиях пленку, состоящую из ПЭТа толщиной 0,2 мм, бактерии полностью разложили за 6 недель при температуре 30 градусов по Цельсию. Биологи полны энтузиазма и делают прогнозы, что с помощью штамма бактерий можно будет перерабатывать до 50 миллионов тонн ПЭТа за год. Рассматривается также возможность ускорения процесса разложения ПЭТа посредством введения выявленных генов в штамме бактерий в быстро размножающуюся бактерию шерихиоколия. Бактерии Дианелла Сакаинсис гидролизируют ПЭТ с помощью специальных ферментов, один из которых наносится сначала на ПЭТ, запуская предварительные химические реакции последующего поглощения. А второй фермент используется для переваривания ПЭТа внутри самой клетки. Удивляет то, что бактерии могут использовать ПЭТ в качестве основного источника энергии углерода. Биологи сообщают, что полиэтиленты один из специальных ферментов, участвующих в гидролизации, не имеет схожих аналогов у родственных бактерий штамма. А это может обозначать, что бактерии приспособились к изменениям окружающей среды. Пока еще инструмент под названием Идианелла saccaiensis» находится в стадии исследования, но уже позволяет с оптимизмом смотреть на его будущее использование для переработки мусора и отработанного материала из PETA. -а. Второе интересное открытие сделала Федерико Бартокини из Института биомедицины и биотехнологии Кантабрии в Испании обнаружив, что гусеницы восковой моли способны перерабатывать полиэтилен и другие виды пластика и не просто пережевывать, но и выводить из своего организма в переработанном виде. Сотня гусениц за 12 часов способны справиться с 92 миллиграммами полиэтилена. Эти гусеницы являются настоящей проблемой для пчеловодов. Они поедают воск, который является полимером. То есть натуральным пластиком, схожим по структуре на структуру полиэтилена. И эта особенность, обнаруженная в гусеницах, очень заинтересовала ученых, которые увидели в ней будущее по утилизации пластикового мусора. Ведь полиэтилен в мире вырабатывается в огромных масштабах. К примеру, в 2014 году было произведено более 124 миллионов полиэтилена, который плохо поддается разложению. Остается открытым вопрос. Каким образом гусеницы перерабатывают полиэтилен? Федерико Бертакини совместно с учеными из Великобритании Паоло Бамбелли и Кристофером Хау пытаются найти вещество, используемое гусеницами для разложения полиэтилена, чтобы научиться его синтезировать и производить в промышленных масштабах для утилизации накопленного в мире мусора. Необходимо понимать, что бактерии гусеницы это не панацея. А еще один инструмент для того, чтобы минимизировать вред от людской деятельности. Как говорится в книге Анастасии Новых Сенсейсконной Шамбалы, часть 4: В какие бы условия человек не попал, какие бы препятствия не ставила ему судьба, жить нужно так, как подобает человеку с большой буквы. Самому становиться человеком и помогать окружающим людям. Главное в этой жизни